Словие «наблюдатель» в русском языке э, звучит некое такое э, неприсутствие, недействие. Да? То есть человек, который наблюдает за тем, кто работает и кто что-то делает. Э, на избирательной комиссии это ровно наоборот. Наблюдатель – это активный член избирательной комиссии, который может проследить за тем, как э, выполняются все законы, как соблюдаются эти законы. И в то же время он, его присутствие на участке делает выборы прозрачными и э, достаточно честными. Я считаю, что самое главное – это знать свои права, э, знать закон и, основываясь на нем, действовать в правовом поле и отстаивать э, то, что вам положено по закону. Мы имеем право оспаривать и решения комиссии, и... Э, возможно, фальсифицированные голоса, и поэтому я призываю всех работать на выборах. Интерес наблюдателя в том, что ты, во-первых, встречаешь своих единомышленников, у тебя есть возможность пообщаться с новыми людьми, о которых ты раньше не знал ничего, о их существовании. А в то же время для молодых я считаю, что это очень важно и, возможно, для кого-то это станет стартом в его политической карьере, почему бы нет. Мы с координаторами других районов вас ждем и поможем и в обучении, и в координации ваших дальнейших действий, какие документы нужно будет подготовить, обучим вас всему, пришлем нужные материалы, не бросим в момент написания жалоб. Наша команда наблюдателей Петербурга ждет новых, интересных, активных, молодых, на ну, собственно, любого возраста моему внуку будет, например, 18 лет на будущий год, поэтому любого возраста, пожалуйста, записывайтесь, приходите, помогайте. Нам очень нужны ваши способности. Наши контакты будут в описании, вот, и будем наблюдать на выборах 19 сентября.